Всем привет и добро пожаловать в компьютерную грамоту. С вами Михаил, и сегодня мы поговорим о том, как настроить электронную почту на устройствах с операционной системой Android. Стандартное приложение Gmail, обычно предустановленное в Android-устройствах, позволяет работать не только с почтой от Google, но и с другими почтовыми сервисами, в том числе и корпоративными, стандартам Microsoft Exchange. Для добавления почтового ящика в приложение нажимаем кнопку «Добавить аккаунт» и выбираем сервис, на котором у вас зарегистрирован email. Далее вводим адрес своей электронной почты, пароль к ней и выбираем частоту синхронизации с почтовым сервером и дополнительные настройки. По завершению процедуры приложение сообщит о добавлении нового аккаунта, а в окне программы появится дополнительная вкладка с именем учетной записи. Если у вас уже был настроен один адрес, то между разными почтовыми аккаунтами будет легко перемещаться, выбирая вкладку с соответствующим именем. Аналогичным образом можно добавлять адреса с различных почтовых сервисов, причем если вы пользуетесь одним из стандартных вариантов, предложенных приложением, то вам не придется заморачиваться с настройкой серверов входящей и исходящей почты. Однако они могут потребоваться при подключении рабочей почты Exchange и почты с малопопулярного ресурса. В последнем случае для настройки почты в меню «Добавить аккаунт» выбираем «Заключительный пункт» «Другой». Также вводим адрес электронной почты, после чего приложение попросит вас выбрать тип аккаунта – POP3, IMAP или Exchange, а следом потребуется ввести пароль к аккаунту. Далее начнется самое интересное, а именно указание адреса почтового сервера для входящей почты, его порта и настроек безопасности. Как правило, всю эту информацию можно узнать непосредственно на сайте, предоставляющем услугу пользования почтой. Следом также потребуется настроить сервер исходящей почты и напоследок уже дополнительные параметры с частотой синхронизации и прочее, как в случае с популярными сервисами. Аккаунт добавлен и в окне программы Gmail появилась вкладка с новым адресом электронной почты и началась загрузка писем. Таким образом, в стандартном приложении Gmail для Android можно настроить большое количество почтовых адресов на своем телефоне или планшете. Если остались вопросы, оставляйте их в комментариях и пишите нам в социальных сетях. Также не забудьте отметить видео как понравившееся, если оно было полезным. И подписывайтесь на канал компьютерной грамоты в YouTube. С вами был Михаил, всего вам доброго!